привет любителям любительского видео! Приехали. Погнали! Наши городские в деревне. Лыжи взять А потом на лыжи сюда уже прийти Это будет ум один Я на распуте Снег глубокий. Приходится так вот проходить буквально. все. А. Ничего. У. О! Ну вот, он выше колен, получается. плохо видно. А. А. Ну ничего. Да. Ниже колен иногда провалишься. Так что и дела. Идти так можно много Кофт вверх, горку снял То, что я хотел первоначально Поменялись планы Сейчас просто ходим гуляем Чего страшного нет Сигнал охотник пришлось вот сюда вот перелепить Мембрана очень удобна Главное Выстрелами от себя Она на набу как раз там, как, Что бы ты ни делал каким движением он смотрится в противоположную сторону от меня но если случайно, тут еще много есть, до да кобы, вот у росли грибы, был у него целый огород, а дерево там может попасть рикошет но у него такой убойной сил нету, чтобы он там от дерева прям. Так что, блин, ну снег просто вообще жесть, просто же снег. Снег, конечно, нужен, но блин нужны лыжи просто, чтобы хорошо все было. Так что, три раза, два, два точно, два раза сел уже телефон, так что, телефон предатель. Сейчас показывает минус 14 градусов, потому что до особо, особо не ощущается, конечно, но тем не менее мороз присутствует, поэтому техника строй выходит. Так что, а так, вообще красота, дерево такое, прям пух посередине его. А вот оно! Дерево! Ой. Так что... Солнышко он проглядывает Сейчас он туда он еще, а там там какие-то дрова Дрова не назову, но там он впереди лежат Можно туда сейчас ходить, посмотреть что там Так что... Так что... Убирайтесь на природу. В любом случае, вообще красота. Даже то, что не получилось, получится впереди, ничего страшного. Еще успеем, еще съездим и находимся, и набегаемся. Все это будет хорошо. Какая тишина. чуть Тишин полный. Кидзуки где-то там что-то доносят где-то что-то. Ну, По-моему, не знаю, мне кажется, стрельба какая-то была. Тут охотничья угодят. Ладно, пойдем туда. Что-то найдем интересненькое, Включимся. И не интересненько, все равно включимся. Идем, идем, идем. Снег глубокий, снег глубокий. Привет. решила сделать небольшой костерчик сушина стоит сухая без коры брать можно без веток Во. сейчас мы ее потихоньку подпилим куда надо она нас упадет и вот это да она уже отлично и вот в этом месте я сейчас сделаю чтобы посидеть можно было так что Сейчас все начнется, сейчас все начнется. Кстати, вот удобно очень пилу через карабин через карабин и в кармашку ее уже будет намного проблематичнее ее потерять и всегда под рукой будет сейчас покажу как подрез сделать рюкзак у меня видели, упал не очень сложно у меня с собой вот такая веревочка тросик канатик такой десятка веревка можно сказать, для этих случаев Но также я еще использую Дровишки, чтобы подтаскивать Очень удобно Тут э, карабин Через карабину Просовываешь И когда уже, естественно, по дереву подцепляешь Через карабин На удавку И уже или удобно волочить Или через плечо И уже дальше Как вам удобнее куда Смотря на какие предназначения Также можно сделать Тут Голову не компасировать. Вот так вот сюда. Удобную длину. Выбрал. Держится тут. Не надо ничего таких сверхсложных узлов. Простой узел. И как он такой стягивающий. Все. Никуда она не денется. Это назад откидываем. И сюда подцепляем уже непосредственно рюкзак. Все. Он у нас подвешен, подвешен состоянии. Даже если на улице влага, снег сырой, ничего не мокнет. И топорик у вот такой -то у меня своеобразный сделали. Так ручки что-то начинают подмерзать. Сейчас. Вот такой топорик. Простой топорик, что-то граммовый. Здесь стяжка. но ну, это подруг по, -по сути практически под руку чтобы был удобный хват держать таким макаром сейчас будем сучки сбивать лишний так давайте бревнышко подтащил сюда нам нужно тать два дерева и веревки проченькие такие десятка по моему Собой уехать да их я не вынимаю специально для таких вот случаев ну, это просто как показываем иногда я тоже так делаю сейчас делаем оттышки на петля так называемое быстро теперь берем просойка так он так называемый коровий узел сюда вот на петля и просовываем сюда ходовую веревку ходовой конец так называемый и стягиваем все Отсюда никуда Сейчас я буду показывать для одной Для второй стороны будет все аналогично То же самое Получается так Вот это сейчас чуть -чуть, чуть -чуть Ломаю, чтобы не мешал Все, то есть даже по высоте Мы можем ослабить оп, оп, ослабить, Опустить Поднять Проблем никаких не создает Не создает так, Здесь у нас сейчас Можно любой узел Любой узел парочку раз Накручиваем На ходовой накидываем Но Это высоко я делаю а ниже. Потом опять же Сейчас каким сделаем Можно высоту уже отрегулировать Так, вот сюда накидываем Пару раз буквально Вот, вот, вот Раз Прокручиваем Два, вот получается прокрут И на нее уже затягиваем Вот, получается затягивающая петля В нее один Второй также. Ну естественно Я просто что спешу У меня сейчас телефон, я не знаю, даже сейчас записывать он нет Еще раз сел Аналогично Только с другой стороны мы заносим Бревнышко И вот с этой стороны уже будет оно все то же самое То же сам уровень Определяем Так, так, сюда чуть-чуть Накручиваем Один Два так, просовываем И стягиваем Все, вот они, на одном уровне Аналогично сейчас буду делать с этой же стороны Так, блядь, снег глубокий Сейчас включусь. Так, ребят, сделал вот такую подложку под снег Старая, рыхлая, такая вот замерзшая вся, видите, во льду вся Ёлочка Надо положить, чтобы на ней костер. Мы сейчас разведем, чтобы он сразу не проседал. Зато За счет того, что они очень промерзшие, сырые, они будут дольше гореть. Это нам на, на плюс. Расставить будем вот такой вот штуки. Естественно, огни его. Куда без него. И вот такие вот растопочные диски. Сейчас я на штатив положу. Вот на это вот место. И будем тогда уже снимать все покажу вам так ребят разводить мы сейчас будем с помощью огнива вон там он береза сейчас мы все как полагает сейчас мы кору добудем сейчас сейчас сейчас, сейчас, сейчас. вон березка отсюда не видно О, старая Пусть стоит, валить ее не надо Она так еще будет лучше Нам Ну, не только нам, еще кому Второй будет здесь ехать, Взять Трутовики -тру -тру -тру на ней Вот Естественно, надо еще Маленький веточек Приготовить Ну, вполне достаточно Я тут я уже Слишком толстый беру когда вот загорется потом. Оставьте. Так. Во ну, вторым взяли. Я сухого чего. Кругом. Так. Сюда вот. Так. Сейчас, сейчас уберем перчаточку. Огнивку мы сейчас достанем. где там снимается. Сюда так поближе поставим. А у меня тут такая резиночка маленькая. канцелярская, Чтобы она не бутыхала сначала, убирается довольно легко и просто Так вот. Сейчас найдем самую вот такую вот-вот-вот-вот-вот-вот. Немного сейчас подготовим я. Немного подготовим. Подготовим немного. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Превращаются. Брюки. Так, сейчас. Острием. Острием, острием. Сейчас вот надо чуть-чуть ничего неудобно, удобно все что-то упирается так такой вот такую пыль трем острой стороной наверное слышно как скребухай по ней острой стороной Березочки, ну березку да хорошая растопочка довольно таки Так питал себя хорошо но тем не менее ну не очень с ним сложно все равно огнем сейчас от второго потока шипит стреляет влажно так. выживание никакого выживания тут нету Раньше назывался туризм. Сейчас этот мод называется бушкрафт. Берем так же. Сюда вот я потихонечку хоп. Сейчас, короче, будет пока костер разводить. Далее включусь. Ребят, еще один хотел вам способ показать. Сейчас на только огни. Вот она в штанах. Всегда в штаны его в карман кладу. Еще один способ, который мне больше всего нравится. Тут я чуть-чуть подтушился. У меня все. Он дымится, разгорелся, чуть-чуть я затушил. Просто хотел еще прям уж очень показать. Вот так вот. Как ватный диск он называется. Правильно я так сказать. Вот так вот размягчаю. Но можно, конечно, 8 половинки сделать. Я в основном половинку беру можно вот так вот сделать Некоторые его пополам разъединяют сейчас покажу как так сейчас покажу как так вот так вот так вот Сниму. вот этой вот, вот, это вот. ворсистой части получается наружу вот так вот вот вот наружу вот вот вот очень хорошая растопка получается горит долго засовых проблем ну конечно проще чем с березой Но берез тоже можно растопить особенно если она нормальное состояние сырая она конечно менее все равно берет в себя влагу меньше чем любое другое дерево но тем не менее вот вот вот вот вот Горит, да? Видно? Горит. Но она так будет долго гореть. Буквально с какого со второго, с третьего черкаша. Намного проще, она, естественно, загорается, чем будто бы, не было. Но чем... Но чем кора березе, конечно, намного проще она была. Да ны, уже наверное нужен перчаточка делать, руки, много раз это вот думаю что вот так вот ничего такого, потом по ба как они, заново зачем-то еще залезет не нужно. В принципе видите, сейчас мы, конечно, его сожжем, но одной половинки она ночью горит, намного хватает. Даем бы, конечно, все равно это занять чудом, но она стоит а лучше, чем крупные растопки. всевозможные. Много чего там, что пробовал ерунда вот этот растопка самый нормальная и быстро и дешево и сердит как говорят свечка что-то в районе там 20 рублей по вы стоит диски тоже там я не знаю их там 50 штук что ли что-то они там 70 рублей что-то 80 что то того по акции может быть еще дешевле все вместе их можно понаделать просто кучу если сделано штук 30 наверно 40 и вот потихоньку подтаскиваю Очень даже хорошо О, костерок весело Так, ладно Сейчас все сделаем Потом включусь Чуть попозже а Смотри, какой очень хорошее солнышко Солнышко, хорошо, конечно И костерок Сейчас кофейку еще Да и перекусить, в принципе, можно Время 11.03 Чуть-чуть. А, красота. Чуть даже руки перестали мерзнуть. Хотя сегодня что в градусов 8, по-моему, обещали днем. Но сюда шел был 15. Сейчас не знаю. Сейчас, кстати, у меня сейчас месть посмотрим. Чего там сколько? Где-то есть. Наводись. Деление... Так. 0. Да, меньше 10. три Раз в 6, наверное, показывает, да? Где-то так. ну, чувствую. все равно вручу, даже перестали мерзнуть 6 градусов, может, 7. Света вообще отлично. Ладно, буду сейчас костер делать. Тут сушника вот еще, валежник есть. Там, там, опять же, вот этот елочка, которую мы брали, сейчас она тоже пойдет. Ну и посидим, если что включусь. Всем пока.